Здравствуйте! Сегодня просто без я в гостях у Николая Поленко, соучредителя компании Prom.ua, всеукраинского торгового центра в интернете. Мы сегодня поговорим о том, как с минимальными капиталовложениями создать компанию, одну из наиболее успешных и наиболее креативных в своей сфере, в сфере интернет-коммерции. Николай, расскажите, как появилась сама идея стартапа Prom.ua и насколько проект, который мы видим сейчас, Сегодняшний вариант отличается от того, который был задуман в 2008 году. Да. А, ну, в 2008 году мы начинали с идеи помочь бизнесу быть представленным в интернете. А, в то время, да, и сейчас, наверное, большинство бизнесов все еще не представлены были в интернете. И это было по причине того, что стоимость разработки сайта была достаточно высокая и был высокий порог входа. Мы увидели, как эта проблема была решена в Китае, компания Lybaba, где они предоставляли возможность создать компанию сайт и выложить все твои товары не только на сайт, но и в единый каталог. И таким образом быть представленными не только на своем отдельном сайте, но и иметь посетителей из большого каталога. Нам эта идея понравилась, мы увидели, что Здесь может быть очень перспективная ниша для украинского рынка, украинских компаний, и начали реализовывать эту идею. Где-то через 2,5 месяца мы сделали первую версию. Она была очень простой, но тоже то У нас появились первые клиенты, которые стали пользоваться сайтом, регистрируются у нас на Chrome. На и мы увидели, что им нравится то, что мы наш продукт, начали его развивать совместно с нашими клиентами, которые ну, там, там рассказали очень много идей того, что им нужно от, от интернета, как им хотят быть там представлены, И вот через пять лет это все стало тем, чем оно есть сейчас. То есть у нас сейчас более 200 тысяч компаний и более 650 тысяч человек ежедневно ходят на наши сайты, и мы ежедневно обслуживаем 15-20 тысяч заказов, наши клиенты получают 15-20 тысяч заказов. Это довольно внушительная цифра для украинского электронной коммерции. А с какими трудностями вам пришлось столкнуться, когда вы создавали интернет-проекты, либо же с какими трудностями вы сталкиваетесь и сейчас? В разных этапах проектов у любой другой компании есть различные... Сначала вы не понимаете, что есть ваш продукт, и вам нужно сделать, сделать что-то, что, что ваши пользователи будут ценить. Потом вы не понимаете, как этот продукт масштабировать, как привлекать все больше и больше, больше клиентов. Потом у нас возникли такие трудности с построением системы продаж. Мы изначально не планировали строить систему, потому что мы думали, что клиенты будут, будут сами пользоваться продуктом и платить на деньги без обслуживания, но очень быстро мы поняли, что обслуживая клиента, мы нужно предоставить более качественную услугу для них, и в B2B-сегменте принято, что если компания платит нам деньги, то она должна работать с каким-то живым человеком, который. Я сопровождает уйдет, и нас, это видео. И то стало то Напоминали стратегию, набрали видео продаж, которые начали продавать и обслуживать наших клиентов. Ну, это заняло какое-то время, именно набегали своих шишек на этом Постояние crm системы, построение продаж, построение интеллектской сети. Практически половина продаж у нас ведется через партнеров, особенно в Беларуси, Казахстане, Казахстане в там более актуально, чем в Вы. Сейчас у нас э, есть проблемы, большинство проблем с, с, в области построения команды. У нас любого ну, бизнеса, когда он растет, э, нужны организационные изменения. И сейчас есть такая кадровая проблема, Она есть на всем рынке, особенно, касается маркетинга и разработки продукта. Новая отрасль, не хватает э, готовых кадров, чтобы научить, учить хватит смежных областей. Ну, мы думаем, что эта проблема существует не только у нас, и мы, мы ее решим и будем развивать рынок. Николай, расскажите, было ли сложно переквалифицироваться с функционала программиста на функционал бизнесмена, предпринимателя, создавать бизнес-планы? Заниматься бюджетированием, какими-то организационными вопросами бизнеса? А, хороший вопрос. Но, наверное, если это сделать в один день, то будет сложно. Но в нашем случае мы делали проект, начинали с нуля. И я, я начинал быть программистом, все втроем. Я и Денис Горговой, и наш, наши сооснователи. Мы все были программистами, и все разрабатывали продукт первых, наверное, пару лет. Потом постепенно стало проявляться все больше и больше организационной работы, и я отошел от программирования и занялся больше развитием бизнеса, организацией бизнеса, продажами и другими делами. Но это произошло не, там, не в один день, это было есть, это постепенно, и в принципе. Я не могу сказать, что это было, это было практически незаметно для, для меня, если адаптировался из одной роли в, в другую. То есть это тоже продолжение, ну, на, на, на протяжении всего этого пути приходилось учиться, и, и приходится учиться до сих пор, получать опыт. Расскажите, как изменился за последний период размер стартовых инвестиций в сфере... Инф коммерции, онлайн-коммерции. Допустим, если бы вы создавали Промгейс сегодня, насколько бы это было сложнее или даже наоборот проще, чем вот тогда, в 2008 году? Ну, сейчас уже рынок намного более развит, чем был в 2008 году и такой проект Промгейс сейчас создавать, наверное, смысла нет, потому что непонятно, чем вы будете отличаться и чем вы будете прокурировать. Наша бизнес-модель, она довольно сложная для для того, чтобы ее начинать, потому что у нас с одной стороны есть продавцы, с другой стороны есть покупатели. Если у вас нет покупателей, то у вас то вы неинтересны продавцам. Если у вас нет продавцов, то не интересны покупатели. То есть вы должны начать этот процесс очень долго раскручивать маховик. Все больше и больше продавцов больше и больше покупателей. И через пять лет, возможно, если вы все будете хорошо делать, то у вас будет их там, сотня тысяч нас, Но вы должны понимать, чем вы будете привлекать покупателей на свою, на свою площадку. Пять лет назад мы их привлекали тем, что мы позволяли им легко выйти в интернет. Сейчас этой проблемы у них нет. Есть мы, есть ряд других ресурсов. И начинать подобный проект очень, очень, очень, очень сложно. Но есть масса других ниш, Там можно открыть ниши, да? можно открыть какие-то сервисы в электронной коммерции, в которых требуется намного меньше инвестиций, чем проект «Удобный наши. И я бы, если бы, я бы думал в этом направлении, у вас ограниченные ресурсы, те, как у нас были в году, был. я бы думал в что-то, что не требует очень инвестиций. Расскажите, какие преимущества Prom.EA предоставляет своим клиентам по сравнению, допустим, с бесплатными досками объявления «Аукра» или же с такими гигантскими интернет-магазинами «Розетка» именно с точки зрения покупателя? С точки зрения покупателя, в отличие от у нас предоставлен намного больше ассортимент, не только, не только в потребительском сегменте, но и в этом выплате строительство, мебель. У нас очень много категорий. Потому что у нас мы объединяем десятки тысяч компаний, которые продают товары в услуги в интернете. И пользователь компании на нашем сайте может найти намного больше ассортимента товаров, чем в интернет-магарине. По сравнению с досками объявлений, вроде Transland, мы, у нас, у нас другая другая специализация, да, то есть вкладывание это да? все-таки преимущественно бытовое, на... там бытовое, э автомото, недвижимость, э работа, и это это не те тематики, которые как правило смысла не, не, не тематика, есть, практически не пересекаются, и эти модели они вполне себе существуют. В любой, в любом базе, там, на любом базе темы, всегда есть большой хосипар, то есть, скажем, есть большой хозяй, который большая, большая того площадка, который мы являемся выхожем. С точки зрения бизнеса, может ли э, сайт на пром.ua, то есть бизнес-каталог компании, заменить ей корпоративный сайт полностью? И в каких случаях это бывает? Ну, я могу сказать, что для небольшого бизнеса, это практически в процентов случаев, мы можем заменить корпоративный сайт, и мы его заменяем для десятка тысяч наших, наших клиентов. У некоторых клиентов есть и корпоративный сайт, страничка, ничего на, пром, на пром, и это тоже не мешает им продавать на Prom.EA и иметь отдельный свой корпоративный сайт, который любят. То, то есть в основном то, это как дополнительное преимущество. Э, да, да, то есть по мне это сайт для, для не, не, не, не, не только имиджевоспраивающий, да, но и продаж. Корпоративные сайты очень часто у компаний имеют имидж, имиджевоспраивающий и очень плохо заточенный продаж. У нас э, все, все, все работает на то, чтобы сайт продавал. Тут мы наши служащие наше перестановили, на что мы да, научили, научили клиентов выдавали им советы, как им продавать товары в интернете. Ну, если вы, ну, у нас есть корзина, у нас есть там, отзывы о компании, э, у нас есть там, сейчас мы реализовываем рекомендации, то есть вы ну, можете оценить компетенции, можете оценить компетенции компании, сказать, что конечно, эта, компания, э, хорошо, там, асфальта, там, эта компания хорошо специализируется на укладке асфальта, хорошо специализируется на стрижке озонах. Но в, в целом, если там сравнивать, то, если говорить о а, а, национальном корпоративном сайтах, то есть еще такая проблема на рынке, что корпоративные сайты делают обычно небольшие веб-студии, и по исследованиям, в России появились исследования, на рынке SNG приблизительно 25-30% веб-студий небольшие, закрываются ежегодно. Что происходит с клиентами, сложно себе представить. Да, но это очень такое. Очень нестабильный, очень нестабильный рынок, и, э, который все больше и больше проигрывает конструкторам сайтов или площадкам вроде нашей И мне кажется, что в будущем, если и сохраняться как, как, сайты, сайты то использование будет сделано на, на системных площадках Радиофонды. Киква, давайте перейдем к общим тенденциям в сфере интернет-коммерции. И в связи с этим вопрос к вам. Как вы считаете, вот уровень конкуренции в этой сфере именно в Украине? Сравните этот уровень конкуренции с другими рынками за границей? Насколько сильна у нас конкуренция? Конкуренция на рынке интернет-коммерции в Украине довольно таки значительная. То есть у нас очень много как интернет-магазинов, так и сервисов. Практически все, все направления, которые есть в разных, разных рынках, они, они представлены. У нас все еще небольшое, очень небольшое количество людей покупает, покупают интернет, да? но это связано с тем, что между тем, как люди начинают пользоваться интернетом, они становятся покупателями интернета, происходит 2-3 года. Да? И талон, талон. То есть рост по немножко отстыл от роста пользование интернета. И мы думаем, что ну, конкуренция и рынок будут увеличиваться в Но я бы не сказал, что украинские это сильно замкнутая ниша. В Украине работает, зарабатывает. Хорошо, тогда следующий вопрос. Прогнозируете ли вы выход в ближайшее время, прямой выход на украинский рынок международных ритейлеров? таких классов, как Amazon, и готовы ли Prom.ua конкурировать с такими бизнесами? А, ну, ну нельзя сказать, что Amazon, eBay, Asus и другие компании между души, там Alibaba группа, они не представлены. Очень много, очень много людей покупают Amazon, и компании обеспечивают доставку в Коюз, позанимают какое-то время. Люди страдают, что люди должны ждать, там почта тоже не всегда хорошо работает, но в целом мы уже конкурируем. Локальные торговцы и международные торговцы уже конкурируют между, между собой. Что касается прихода в Украину, то я думаю, что ну, мы видим сейчас, сейчас, что они приходят в Россию, причем так уже неосторожно открывают представительство Amazon, ИБ открыл представительство, а ASOS открыл представительство. В России очень много денег инвестируется в одежду в России, в моду, Вот тут группы. И мне кажется, что западные торговцы придут к нам только после того, как они заявились в Курской свободе в ходе России, потому что российский рынок у нас 7 по деньгам, 7-10 раз по деньгам больше, чем больше, чем украинский, он более интересный для них. Но украинский рынок у нас тут свои есть тоже. И нюансы на кэш-модерию по капитаналом безнальные э -э, цены в магазинах выше чем на есть, по, по каким-то понятным только каким магазинам причинам далекого то чтобы быть прозрачным и мне кажется когда он станет прозрачным сюда могут прийти и... Николай, предоставьте, пожалуйста, свои прогнозы товарооборота в Украине, интернет uh -huh. в сегменте, буквально вот в ближайшее время, несколько лет. Нам кажется, что рынок будет расти процентов на 30 в год, в ближайшие два года точно. Это очень быстрый рост, того, что экономика страны, в принципе, не растет. Ну, это то, что эффектная коммерция будет, будет занимать больше процентов, это будет ретельно вообще. Сейчас он занимает порядка 1,5 процента, в Будет, будет становится В абсолютных цифрах это, через 2 года это будет 35 4 миллиарда долларов. Давайте перейдем к блоку вопросов о коммуникациях между бизнесом и его потенциальными клиентами. Николай, насколько вы уделяете э, времени и внимания SMM, как дополнительному каналу информационному и каналу, который может привести дополнительных клиентов в пром.ua? Измеряли ли вы эффективность, допустим, корпоративных страниц да, на Фейсбуке или в других соцсетях, процент переходов и процент покупок? Ну, мы меряли рекламу в соцсетях, она, она очень хорошо работает на таких имиджевых, на эмоциональные покупки, но доля их э, очень невелика. Э, э, Какие-то красивые вещи. <influ> да, fit, которые, будем... Но для подавляющего большинства электронной комиссии, СМН является э, всего лишь каналом э, коммуникации с клиентами, и построения лояльности. Э, вот получение обратной связи от пользователей, что, в принципе, мы и делаем. У нас есть такие в Фейсбуке, в которых мы слушаем, что мы прислушиваемся к нашим клиентам и решаем какие-то их проблемы, повышение функционал, повышаем нашу лояльность в том, что И мне кажется, что это такое основное, основное использование СММа в электронной коммерции, Спасибо. Сейчас на рынке существует тенденция переориентации клиентов с персональных компьютеров на планшеты, смартфоны. В связи с этим, готовится ли к такой тотальной мобильной эре? То есть, может, какие-то приложения планшетные именно в сфере интернет-коммерции? Насколько это интересно будет в Украине в ближайшие годы? В следующем году мы тоже планируем создавать приложения и уже приложение. Сейчас уже доля, доля мобильного трафика в Украине и в России значительная, да? даже в электронной коммерции, которая все-таки все предпочитает выбирать товар за компьютер. Но доля мобайла тоже, тоже растет, увеличиваются экраны. То есть мобил, скорее всего, раньше был 100%. Вопросы сферы личных наблюдений. На вашем сайте видела корпоративное фото, на котором, наверное, процентов 90 это мужчины, сотрудники вашей компании. Расскажите, существует ли функционал, с которыми женщины справляются лучше в сфере интернет-коммерции? Ну, вы, наверное, видели фото нашего отдела разработки, там действительно 90% мужчин, это, наверное, единственное отдел, в котором у нас есть такая гендерная несправедливость, так называемая, да. Но в целом же по компании у нас таких прикосов практически нет. Если говорить о том, то чем женщинам справляются лучше, то ну, в, силу, там, в силу своей специфики женщины лучше справляются с собой такой работа, которая требует ответственности, ответственности, поддержка пользователей, общение с клиентами, модерация, товаров. У нас там на женщин Николай, последние вопросы. Как вы любите отдыхать после работы? Как проводите время? Угу. Ну, у нас есть 10-месячный 10 ребенок, поэтому у меня проблема дослуга решена на, на, на, на ближайшее время, там, серьезно, серьезно надолго. Ну, то есть я, сейчас я больше, больше, больше времени провожу с семьей, ну, мы путешествуем часто и часто я меня уделяю в хобби, чтение, ну, повышению квалификации, нужно постоянно быть в тренде. Быть. Общественно слушать по сути. Я понимаю, что среди того металлица не только у кого-то есть будет тоже значит не почитать. Ну, общение друзьями. Николай, на чем вы никогда не будете экономить? Как компания, не как человек. Можно и как компания, и как человек. Я no, даже не рассматривала. Как человек нельзя экономить на здоровье. Это А как компания, мы, в принципе. Очень эффективно стараемся расходовать деньги везде. То есть мы экономим. Тогда экономия, экономия ⁇ это эффективная. Есть экономия, эффективная расходование. Мы за эффективное расходование. Но если там, говорить, там, на что мы меньше всего жалеем деньги, так это ну, обучение. Обучение обучение, развитие. Наши слова не присутствуют на федерации. У нас в Украине или за рубежом? В Украине за рубежом, И в России или... У меня Да, у меня -то. то есть обучение, это то, на чем мы стоим, вся эта нас очень быстро все меняется. Пять лет назад мобайла, не было, сейчас уже там 20% мобильного, потому что это межорозки. Технологии очень быстро меняются. Николай, спасибо большое за содержательный ответ. Было очень приятно с вами беседовать. И напоследок пожелайте нашим зрителям, малому, среднему бизнесу, а также начинающим бизнесменам, желайте что-то хорошее. Спасибо вам. Есть такая небайка. Говорят, говорят, что физики в 19 веке доказали, что... Шмель, мы не понимали, как Шмель может летать, да? но Шмель об этом не знал и летал. Ну, сейчас физики в принципе, уже доказали, что Шмель может летать, но э, в целом э, суть этой, суть этой там, байки в том, что э, если вам говорят, что вы не можете это делать, то не отчаивайтесь сразу, а идите, постарайтесь пройти путь до конца. Э, по мере построения бизнеса вам будет очень часто казаться, что вы делать что-то невозможно, но... Если вы там, если вы будете делать это не то что всем кажется, что это то вы возможно это сделать. Больше вероятности, чем если вы будете верить в то что это не нужно. А, ну и не старайтесь э, сделать бизнес э, с в виде денег. В городе угла должна стоять э, какая-то задача, сделать какой-то интересный продукт, изменить мир. И если вы сделаете продукт, который интересен э, людям, то деньги потом придут. Спасибо на да, сегодня все. Потому что это